Главные герои данной игры это Некрот, Аарон, Ми и Мистер Питерсон. Некрот это главный герой, за которым игра в первой части действия первого акта, начиная с момента, когда Мия уже мертва. Почему же? Да потому что Аарон случайно скинул ее с крыши во время игры в прятки, из-за переживания, что его мама умерла. Почему же умерла мама? Она попала в аварию с фаргончиком Лекса. За рулем был, соответственно, Мистер Питерсон. После чего он начинает винить себя и потихоньку сходить с ума вместе с сыном. Окей. Так вот, Арна закрывает сосед в подвале, и мы это видим, и хотим разобраться, что же это за фигня происходит у них в семье. Копаясь по всему дому в поисках лучшего друга, мы находим ключ от подвала, открываем его, и, соответственно, прибираемся в подвал, где нас сводится сет. Наши родители, жители города, начинают паниковать и искать нас. Сет все же отрицает. Квентин проходит расследование, пока сет находится последствиям, и выясняет все, по все обстоятельства пропажи детей. Непосредственно с этим мы с Сараном сбегаем из подвала и сообщаем родителям обо всем произошедшем. Они же в свою очередь уйдут в полицию, но сосед успевает сбежать и сжечь свой дом. И вот мы взрослые возвращаемся в Рукс. Соответственно приезжаем, видим старые остатки пожара, видим наш старый дом и нам нагрянули старые воспоминания. Мы можем все и видим всю историю сначала, но уже как воспоминания. Соответственно, действие третьего акта происходит тот момент, когда мы просто пытаемся перевернуть все переживания прошлого. И, соответственно, окончание 2016 -го года это и есть финал и второй части, и первой. Всем удачи!